всем привет короче у нас уже есть ролик на нашем канале как мы украшаем свою квартиру и мы решили объединить сегодняшний день обычный как влог наш жизнь и плюс мы украсим вместе с вами квартиру опять в очередной раз вот уже только много квартир хочу а у нас вот зеркало какое есть Я покажу, да. сейчас мы короче собираемся на сейчас О, немножко, давай, покажу да, мы уже все достали, и когда достали, мы охренели просто от этого количества всего интересного. Но мы интересного. приедем, мы будем показывать, когда наряжать. И сейчас планов много, одеваемся, собираемся, я досушиваю голову, выбираю, едем делать кучу-кучу дел. А еще у нас с не забирали полгода, и сегодня у нас перезайдет чудо. Максим Алексеевич, можно вас побеспокоить? Мы сейчас одеваемся, собираемся, едем к бабушке. Да. Отлично. <смех> Все, я сосых голову, а Да, а то на улице уже как-то темновато. Еще кто не видел видос, когда мы рисовали вот это. Да. Все, можете да. посмотреть. Да. Такая красота. Да. Сейчас быстро-быстро, очень быстро. А еще нам надо дособирать мозаику наконец-то. Какая разница? Пазло. Самое сложное, короче, осталось тут небо. Очень. Очень-очень много всяких штук одинаковых. Вот, собираемся быстро, быстро, быстро. Мы обещали приехать к бабушке 5 часов, время полпятого, мы еще не вышли. Отлично, все как всегда. Как же долго зимой машину греть, надеюсь меня там видно чуть-чуть. Машина вся замороженная, вся во льду, пару дней назад. Снова мороз И Машина прям жестко-жестко покрылась льдом Я ее еле открыл При вкусе. Вот, А еще мы поменяли радиатор печки Вентилятор печки Моторчик вот этот Это все очень дорого Но зато сейчас в машине тепло Вот сейчас жду Сашку С Максимом И едем Вон топает, топает пожалуйста. А, Давай, тут, же. тут тепло. Давай. Стоп, стоп. Не закрыла. Вот Я уже сказал. Да? Садись. Там, наверное, не видно. но ну, чуть-чуть видно. Я бы в это виде. Не знаю, видно, короче, не видно, у нас, как обычно, все планы поменялись. Мы сейчас приехали в Автомик, мы, тебя же видно было. Мы приехали в Автомик, и нам нужно поменять патрубки, потому что мы их купили, они оказались непригодными, ненужными. Чего ты хочешь? Я забыл бумажку. Бери бумажку, ничего не видно. Сейчас включу фонарик, короче, раз нафига не видно. Так, как, наверное, видно. Вот, мы приехали в Автомик, нужно поменять патрубки, потому что купили, они оказались не нужны, у нас наши нормальные, вот их нужно сдать. Должны были сейчас ехать к бабушке, но позвонила мама, она подъехала как раз на остановку остановку около нашего дома, она подходит на тренировку, поэтому мы сейчас повезем сначала маму на тренировку, потом уже поедем к бабушке. Вот. И как бы из-за того, что мы ее не ждали, сзади там все завалено. Сейчас буду быстренько все убирать, потому что там куча пакетов, игрушек, всего, рюкзаков, вещей. Потому что совсем недавно забрали машину из ремонта, и там много-много всего еще навалено. Вот, поэтому ждем Лешу и все, гоним. Папуля рулит. Отвезли отвезли бабушку. Все, сейчас уже едем другой бабушки теперь. А здесь был дырай часа, мы сейчас у одной бабушки посидим, поедем бабушку Катю собирать. Объясняю схематично, но сейчас отвозили пуст, который ездили с палатками. У нас уже даже город начали украшать. Классно, да, какие красивые, там красивые. Ночь, сейчас 5 часов вечера, если ну, что. Это, это, это, это, это, это. Тяжело, Едешь там? За, за, за всем, за всем надо следить. А днем не надо за всем следить? Да, более далеко видишь днем, а тут не фу, Человек переходит там аккуратно. А, она вот, не видит А это мой роддом. Я тут рожала. Леша вот туда подбегала, я ему из-за второго этажа там махала, плакала, как хочу домой сильно. Было дело Мы приехали к бабушке. Сейчас маленько погостим, отдадим кондей. Да. Поем обратно. -ма Мама Максима спрашивает каждую минуту, ты себя хорошо чувствуешь? А сейчас хорошо чувствуешь, Максим. Все в порядке. Максим, все, ты себя хорошо чувствуешь. Мама, а зачем ты у него спрашиваешь одно и то же или каждую минуту? Это ты спрашиваешь? Это ты спрашиваешь? Это ты спрашиваешь? Все, успокоились, прилично вот, вот тебе Так zitten. Приехали, сейчас погостим и поедем обратно Мы закончили процедуру навещания бабушки Грустный сын, Замуж ты сел телефон А мы сейчас... Вы забыли, короче, про бабушку что ей нужно забирать тренировки. Время 7. То есть она в 7, заходим, да, Она в 7 должна была закончить, мы должны были к ней приехать. Время 7, 05, мы только выходим. Я ей пишу, грубо про тебя забыли. Ты уже все это закончила? Такая, смысл вы про меня забыли. Говорю, ну подожди 15 минут, сейчас загрузимся в машину и приедем. Так что, да, гоним, мы забыли. А мы идем в машинку, греться, ехать, бегом, бегом. Еще и вкусняшек всяких дали. У нас, кстати, несколько дней назад шел огромный, очень сильный ледяной дождь. Поэтому на большинстве машин вот такие вот огромные наросты. Вся машина, все стекла, все были наверное, Вот в таком прям слое льда. И ну, вот мы даже едем по улицам большинство. Вот, не знаю, как показать, видно, неверь, вообще никто нет, не откупал. Потому что это кошмар. Вот прям. Они кусками отваливаются. Во, хочу пойти, во где То есть вот здесь очень хорошо видно Просто какой слой наморозило И это очень проблематично Теперь все сломать. Ой, прям в лицо На, стой, пакет Все, едем быстро Хорошо быть владельцем УАЗа Взял на гору, заехал типа, И насрать вообще, и нормально Прочертил себе дорожку Вообще красота Чего бы нет когда, да Да. А теперь в другой вам. Заехали за бабушкой, привезли их домой, сейчас тут тоже посидим да, И наконец-то доедем до дома, часов 9. А еще нам надо в магазин закупать одной мишурушкой, потому что у нас ее нет И будем наряжать Да, надеюсь здесь недолго Мы поели опять У меня голова заболела Не знаю, у нас какие планы сейчас? Все так на машину смотрят, вообще кошмар. Все, я так прям еду. Так... Смущает. Мы сейчас идем, мужик раз вернулся, два обернулся, три обернулся. Мы такие, на блин. И, хорошая машина, хорошая. Чем? меня такой. Что, в окей? Брум -брум. Едем в окей, да. потому что нам не хватает одной мешарушки. И купить что-нибудь. И наверное надо энергетику купить. Потому что нам конец. Время уже 9. Мы, еще только это. Мы сходили в магазин Купили красивую мишуру Не знаю, как она Сейчас покажу Как она выглядит на камере, но вживую она близ ой, ой, ой, ой. Потом дома нормально покажу Короче, здесь 4 метра А еще, кстати, а еще, кстати а еще <laughs> Леша установил противотуманки на машину Их раньше не было Они красивые да, и, светит. Хорошо. и светит. Все, шлепаем ну, обязательно каждый раз, когда я скажу в машине, нужно поковырять. Оп, оп, оп. Где-нибудь через неделю <laughs> я закончу. У нас уже даже елочку поставили, красивую вообще. По Справа движения, О, на вариках едет. И что? И что? Красиво. Мы так с Максимом до нее не дошли, у нас там обычно. Олени, хотела сказать, и лошадей ставят, которые вот стоят. Красиво! Все, наконец-то и мы едем в ноябре наряжать нашу елку. В этом году что-то поздно. Это была не шутка. Обычно раньше, обычно в середине ноября. Но вот как у нас в этом году вот так получилось. Все. Музло погромче, погнали. Мы похожи на бомжей. Мы еле дошли до дома. На. На. На. Не могу. На. Не, могу. не, могу. не, могу. не могу. А, еще чуть-чуть. А? Еще чуть-чуть и мы начнем. Время Отлично. Типа, там я даже прям представить себе не могу, сколько у нас времени это займет. Приступаем. Чем мы покажем сначала, наверное, все да, что? Давай, купили. давай, прям быстро, быстро. С елкой. Не могу ничего сказать, она перешла нам по наследству. Да. Мы ее никогда не видели, никогда не собирали. Посмотрим, вообще что это такое. А так очень много того. По что... поводу елки скажи, что ее очень сложно собирать нам сказали, Но что, что она смотрела. это волшебная. Вот, да. Очень много чего осталось с прошлых годов, очень много чего купили в этом году и показывали, причем уже в Инстаграме, поэтому подписывайтесь на Инстаграм, там много чего быстрее, интереснее и тратота, -та. я там появляюсь редко, надеюсь, я исправлюсь. Короче, что у нас есть? У нас огромное количество гирлянд. Давай пойдем вот так, То есть просто мигающая разноцветная. Эти мы обычно используем на елку. В следующем году хотим приобрести, Ты... ар... как она называется, гирлянда роса, гирлянда конский хвост, что-то такое. Леша сейчас вставит красивую картиночку. Вот. Это, короче, на елку. И это. Ты когда показываешь, показывай мне в камеру. Чтобы шарики я вот кажется... красивые. И угу. это гирлянда. Не буду распаковывать, она смертельный номер, ее нужно будет показывать. Показывай, когда... пожалуйста, в камеру. Ну я просто вот так вот наклоняюсь. Хорошо. Далее. Землянды, железочки, железочки. Mm -hmm. Где-то там еще, еще. Вот это вообще самое самое красивое. Но тоже пока не придумали куда. Там типа елочка со снежочком. Вроде больше нет, но потом посмотрим. Далее. Свечка раз. Свечка два, они такие красивые, типа пробковые. Они в двадцатом году стояли. Да, я их поджигала один раз ради фотографии. Uh -huh. вот. дальше вот такая свечка просто за красивого подсвечника. А это тоже свечка? Да. Свечки вот в виде елочки. Вот еще одна гирлянда, ананасики, тоже железная. Далее, цветуёчки. Пока не решили, будут они у нас там где-то отдельно или мы их все таки воткнем в елку. Эти два новых – это прошлогодний. Вот, четыре штуки аж. Они, капец, какие дорогие, поэтому у нас их очень мало. Вот. Первый раз в жизни купили себе новогодний снежный шар. Дед Мороз, тут улыб. Потом – красивые декоративные коробочки. Есть еще вот такая вот красивая декоративная коробочка, но она пока не распакована, она просто в упаковке. Вообще это типа подарочек, что его можно вешать, но мы вешать никуда не будем, мы куда-нибудь их положим. А Овет... эти обрежем. Как они? Веревочки. Какой Лед Мороз, он светится. Да ладно? <смех> а. А. Вот. Ничего себе. Как тебя выключить? Вот. Так, это мы выкинем. Далее. Такая вот штучка тоже веревочку нужно будет обрезать. Красивая. Mm -hmm. Ситуэточка. Потом елочка, языки. Запоряжночка пошла, как да. Сашка сказала сегодня. Да. Дед Мороз такой, на лыжах стоит. Так больше даже не Дед Мороз, это а то гномик. Потом, не знаю, в магните купила вот такую красоту. Вешать не знаю, будем ли, не будем, или куда-нибудь положим. Она красиво светится. И там вот такие вот эти штучки. Мне mm -hmm. очень понравился на стол рублей Так что момент видео они, может быть, еще есть, и можно дойти и посмотреть. И купить. Вот. А это просто тоже либо подвеска, либо мы, скорее всего, поставим это типа Красивый деревянный, блестящий mm -hmm. mm -hmm. Маленькие декоративные искусственные свечки. Не знаю, будем ли использовать. Они у нас стоит несколько лет, мы их никогда никуда не ставили, не включали. Обязательно новогодние салфеточки на кухне. Но у меня есть супер-пупер классные красивые, но я их хочу на стол. Ну, то есть в праздники угу. Эти просто вот на кухне отправятся. Прошлогодние снежинки есть силиконовые, есть обычные. Просто не все налеплены друг к дружку. Не знаю, будем ли вешать, сейчас посмотрим. Вот, у меня их очень много. Я еще партию маме отдавала, так что их прям дофига. Далее, такая штука, не знаю, что мы с ней будем делать, будем ли куда-то вешать, купили, понравилось, куда дальше, не знаю. Такая вот тоже штучка, куда-нибудь ее подвешивать, Мэри Крисмас там, Трутуту. тру сука. ту Крисмас, Трутуту. Мишура, которую купили сейчас, потому что ей я знаю Есть вот такая мишура, но вряд ли мы будем куда-то ее использовать, вообще не помню откуда она. Есть вот такая, Мишура, в прошлом году она у нас была по ободку телевизора, будем ли вешать в этом году, тоже не знаю пока. Нашли из старых каких-то запасов вот это вот. Бузы. С -с Сие мероприятия. Далее, очень интересная штука, всегда раньше вешали на люстрах это вообще запасные, которые никогда не использовали никуда. Будем ли вешать в этом году на люстра? не знаю. Леша сейчас решит. Такая красивая веточка. А -а -а хлопком, типа хлопком, это вата вообще естественные штуки. Угу. Есть такая вот. Да вот что вот... такое? Я ее купила за 10 рублей на распродаже весной. И просто мы ее обычно куда-то вот в какую-нибудь штучку просто ее запихивали. Чтобы вот. просто это было. Кусочки, да. Это мы сейчас купили троник, это не очень интересно. Пятерник вообще. Такая вот штука. Красивая, красивая. Вот так. Это у нас подставочка на стол. Мы на нее, то обычно там композейшн делаем какой-нибудь. Дощечка красивая на кухне. Там написано holiday. Что-то там. Вот. Тоже -то, типа новогодняя. Вот это. Вот набор. Мы вряд ли его будем распаковывать как что-то отдельное. Мы хотели именно вот в этой коробочке просто вот так вот оставить его стоять. Куда-нибудь поставить. А то... Вот такая елочка. Это бралось изначально Максиму в комнату, чтобы стояла просто у него, потому что елка будет у нас, а это вот мини что? -то. Новую звездочку купили в этом году большую. У нас есть красная большая, белая, Или, не, у нас есть белая большая и маленькая красно-желтая. В этом году на большую елку взяли желтую. У нас есть набор на кухню, полотенчик и прихватка с гномиками чтобы все попало прям по фанхую попробуй, она прям такая поролоновая внутри, мягает, не дави да. сильно, тихонечку да, пальцем да. надо да. нажать воду давить такие классные тоже красивые веточки, куда-нибудь что-нибудь с ними придумать причем очень много товаров, кстати, из фикс прайса такие вот бантики на елку тоже, они сзади на закрепушках может быть повесим, может нет они у нас вызывали сомнения в магазине брать, не брать, но решили взять вот такие штучки с колокольчиком. Это просто три маленькие штуки, которые можно либо на елку, Прикольно. потому что они сзади тоже на этих штучках, либо мы просто, скорее всего, куда-то их положим. Купили вот такую маленькую тарелочку, просто мне понравилась надпись. Опять же, вот если мы будем делать на кухне какую-то композицию, то есть типа поставить, это поставить, что-нибудь еще положить, там накидать и вот. Купили вот такие шарики, вряд ли бы использовать все, мне понравились только вот эти вот на самом деле. Почему у тебя тоже крутые? Но если мы их сможем оттереть, потому что они все в блестках, то вот такой еще было. Дальше купили пончики. Да. Я их хотела два года. Я их видела в магазине. Вообще вот такие. крутецкие. Такие кексики, мне вот они очень понравились, очень красиво выглядят вроде. Угу. Вот. Далее купили просто большие, желтые, огромные шары лесюшечные купили вот такую елочку она будет в коридоре мы ее конечно выровнем чтобы она была красивой но вот там есть такие вот варежки у нас прямо разнообразие такое будет игрушки шишки варежки шишки. пончики кексики домики домики, домики. Ага. в этом году я думаю уже понятно да что у нас будет в основном это красные желтые Плюс просто шарики, маленькие, большие, блестящие, матовые. Побольше, поменьше, просто так. Это со всех годов накопилась есть. вот такая вот куча. Это тут мы синие убрали, Да. Синие. синих еще нет. Дали. осталось последнее. Это пряники мы брали такие. Не пылы. последние. Ну, Понятно. А, вот такие пряники. Мы их не кушаем, они у нас тухнут несколько месяцев красивые на кухне, потом мы их выкидываем. Но в том году они очень классно вот делали как раз композицию на кухне, на вот этой желтой вот иголкой штучке, и они очень симпатично смотрелись. Да. А так можно, конечно, в подарок и съесть, но... Нет, так не интересно. И наше достояние в того года, которому мы у Вика восхищались, мы купили в том году такой венок. Вообще крутой. Да. Он тут немножечко меня подваливался но вроде покажу будет, если что подклеим. Но вот как-то так у нас в этом году получилось, не знаю, вроде как бы мало, вот так смотришь, но посмотрим, что будет. Ты сейчас до сих пор сомневаюсь, что у нас наполненность елки будет не очень? Честно, не знаю. Мы обычно всегда все прошлые года мы делали елку. Ну, у нас, во-первых, она была меньше, мы жили в другой квартире, у нас была полутора метровая елка, которую мы украшали чисто шарами, то есть у нас не было никогда никаких игрушек, это все куплено в этом году, типа шишки-варежки, домики, тра -та, та всегда были, типа, допустим, красные и желтые, матовые, блестящие, поменьше, побольше, все, мы делали елку чисто вот так, то есть максимальный минимализм, в этом году решили попробовать, ну, не знаю, что это получится. А это сколько елка? Не знаю, А Нет. мама метра восемьдесят. Угу. Вот. А теперь это надо снова все убрать обратно, потому что нужно раскладывать елку. Что-то какое-то предчувствие не очень хорошее. Почему? Что мы будем собирать? Да посмотри, как бабушка ее упаковывает. Офигеть, сколько там с этого малярного скотча! она, она просто не влазит в коробку и так максимальная компактно. Вообще. Ой, ой. Она а шишками. Она шишками. С а она с шишками. Она с шишками. С настоящими шишками. Это настоящие шишки? Да, эти сережки, это настоящие шишки, не плачу. А она сказала рвать. А как ее рвать? Я тоже хочу. Ты можешь только одна шишка? Нет, вон у меня еще шишка. Сколько раз мы ск скажем слово шишка? Они настоящие, не на проволоке прям <мех> Так, вон еще верхушка Верхушку потом Ну вот где-то даже остались Так нам надо как-то сделать несколько кучек и Нам можно, наверное, поставить даже на лап, чтобы мы красиво разбирали Давай Вот, А, Б, ц, д. С, Д, Г, А Вот это неизвестное Вот сейчас будем вот так вот развлекаться Ну да, да. Какая-то шляпа. Короче, у нас должно получиться 8 кучек. Да. 8 кучек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Я... И, и мы их не можем объединить никак. Я предлагаю вставить те, в которых мы умерены, а остальные уже просто выбирать. Вообще, знаешь, нашла? Вот здесь такие вот крепления. Одного нет. Одного будем в пыхать. Можем прямо так <laughs> оставить пальму. Я предлагаю втыкать, то, что нам известно, а то, что нам неизвестно, потом искать. Да, прикольно. Сейчас Ладно. мне ничего не держится. Развлекаемся. У нас, короче, чистая импровизация уже пошла. Чисто на импровизации работает. Леша предложил вообще заднюю к не собирать. Ну <смех> да, чисто спеть здесь, чтобы она была какая-то пушистая. И будет нормально, я думаю. Ну вот. Красота. Епа, красота. Багеш <смех> <же> такая сзади. Грустил. <смех> Никому об этом знать не надо. Всего лишь несколько тысяч посмотрят видео. Ну, что, это вообще, что, это, что это висит вообще? Это я с повесил. Это вот, вот проплешина сзади. Ты вот мама про что говорила, что надо будет мучиться, да? У нас сел аккумулятор. Я немножечко добил. Оставил рюкзак со всеми аккумуляторами в машине. Бегал в машину, а Сашка тем временем вот какую красоту собрала. Главное дело сзади не смотреть, потому что там такая проплешина. Просто. Блин. А, о, Его видно. Вырезан кусок. Ну его бы не было, если бы ты вперед не напихал так много. Зато спереди, видишь, красота какая. Я не видела еще. Че тут? А, ты тут не расправил просто. Я еще много чего не расправил. Ну даже, ничего себе. Нормально так. А че? Там не видно каких-нибудь прям супер. суперсуперсуперов? Не, нормально. Только заметно, что эта не распавленная часть туда. Ну это понятно, А так прям даже нормально, я бы сказал. Ну красота. Осталось только нарядить. И все остальное. Да. Знаешь, что больше сделать? Знаешь, знаешь, знаешь, знаешь, знаешь, знаешь, знаешь. Че? Нет. Чего удумала? Кого ищешь? Тебе скажи? А, звезду. Давай вот это будет помойка. Давай. Она согнутая, потому что... А зачем ты ее управляешь? Она специально согнутая. И как ты из... Ну, давай. Ты надо специально согнуть, чтобы было. Я не достаю. Ой. О! Отойди. Смотри, как красиво! С гирляндами определились. Ура! Теперь вешать. В какой концепции мы будем с тобой вешать шайки? Сначала с шарами разобраться, а потом их миксовать? Я предлагаю сейчас навешиваться, с которых больше. Сначала шары? Да. А потом разбавлять игрушками, правильно? Да. Ну, давай. Почему у нас красота? Ну, дай. Их одинаково. Давай выложим по цветам, по размерам, чтобы нам было понятно. Дай. Угу. Ну, то есть, типа, там, 5 таких, 5 таких, 5 таких. И будет проще, вымыть. Раскладывать. Таких вообще 6 штук. Они такие красные, они такие мягенькие, пушистые. У нас обычно как? У нас елка красиво до Нового года не доживает. Потому что мы в этом играем, Максим что-то роняет, он вешает хоть куда-нибудь. Мы потом в течение месяца, дня, недели перевешиваем все обратно. И, короче, красиво на первый день. Вот он, как много всего. Да, по пять мы, видимо, добрали. Да, Нет. Давай. О, какая-то штука, как, какого-то шарика. Ну, сейчас найдем. Сейчас. Даже без практически, вроде да. Тебе что, как? Да. Хорошо. Сейчас в комментариях нас обосрут Не, без этого никуда А включи мигалки Нет, на самом деле мне реально нравится Нравится, что мы разбавили не просто шарики А то, что в красном желтом есть всякие разные штуки Фу, как -то... Да, только одна мигает, другая не мигает Извините. И... Ну ты бы хотя бы режим одинаковый включил вот. Теперь надо, чтобы елка горела всеми тремя одинаковыми режимами. Во! Ура! Ну, ну и... Что? Мы можем сказать. Ну так-то непонятно, так не видно, но красиво. Новогоднее. Да. Как тебе, тихо? Есть что похавать? Ну и что? Я не знаю, мне вроде нравится. Нет. Продолжаем все остальное, Нет, мы кроме елки не сделали ничего, а время двенадцать. <сас> Класс, давай. Скажешь? Знаешь, что надо из важного делать? Нет, ты все в блестках. Это плохо? Нет. Надо убирать летние зеленые. Да это пускай они стоят. <сас> mm, ты что? Чува? Они вообще не в тему. Надо выселять. Вот на камере я запомнил, как все стояло, <сас> чтобы стоять обратно. Как будет? Да, их туда прям рандомно типа закинуть, вот этот, а справа шарик, Оп. а сюда шишку, Если всё будет давнуть, он менять. барабан. Барабан, сюда. вот, что получилось, угу. и сейчас идем. оправдим. Даже вроде не себе, что за красоту? Делаешь. Мы стали запариваться и решили сделать, как делали в прошлом году Только они у меня не стоят, почему? Потому что я в том году тоже я крепил, потому что не получалось на прищепочке Давай, сразу я Только ветку видно, так, Как ты плохо сделал Какую? Да Что, не должно быть видно? Нет Что это сказать? Не знаю Давай. И оно разрешает жить сюда ну. Их да. Наклони, да они же сгибаются. Не знаю. Та-та-та-та. Ну. ну, кстати, не так и плохо. Да. И коробочка розовая как раз, по-моему, под вот это. Вот это? Да, вот это. Да. это а еще нам надо купить пульт для подсветки. Потому что никак он не улучшается, он все время так моргает Мы из-за этого не пользуемся пока, спадем, пока. Знаешь, хоть для, для чего эту ветку покупал? <свят> Поменять цвет? Да! Я тут увидела такой классный шматок пшена и сена За 600 рублей, который Леша отказывается мне покупать почему-то Ты что ты говоришь? Я когда увидела ее в магазине, такая Я знаю, куда я ее поставлю <свят> На, будет держаться. Мы же напихаем что-нибудь, потому что как-то это, пушненькая такая стояла. Далее, у нас вход идет божественный венок. Сашка делает тут композицию. Пока придумываем как ее сделать. Ну, прикольно, даже. Надо что-то еще, тут очень маловато. Сейчас придумаем. Давай, думаю. Вот, сюда домой ляпать. Конечно. Давай по высоте ориентируй меня. Чуть-чуть пониже повесила бы да, сюда. Сюда? Прекрасно. Прекрасно. Могли бы с другой стороны повесить его. Сколько он провисел бы? А, со стороны. у нас, кстати, в другой квартире у людей висел очень долго. Он был картонный, вот. Смотри mm -hmm. опять не в камеру на тебя, у меня тупая привычка, я все пытаюсь отучиться, смотреть в камеру, а я этого не делаю всегда, не знаю почему. Тут так ярко. Надо что-то еще сюда, я не знаю что сделать. Думаю ногу тоже все равно не надо. ну как-то пустовато. А, я что, герлянду хотела, девочка. У тебя еще там, это, мишура будет, вот тут? Да. Мишуры я сейчас еще дойдут. Ну, герлянду. Mm. И сейчас все пойдет вокруг вот этой вот штучки mm -hmm. насчет а вот коробочки вот эти декоративные вот эту штуку еще есть Я помню. О, еще гном есть Я помню. получилось вот так а Таше все не нравится решила, Ох ты, вот это ничего себе! Видишь, я говорила, что ее надо было сделать по-любому. я же не могу никак определиться, как красиво не идет. Я сделаю вот эту гирлянду. Просто они все такие длинные, что я не знаю, как их уложить. Либо ее прямо вот тут выкладываю, что, наверное, я потом все-таки сделаю. Не, нормально, убрал так это. А ты предлагал взять типа обычную, красную. Не, вот тут смотришь, как прямо в этот троичку. Я и где? говорю, классно будет из-за того, что она вс такая эта. Переливункавшаяся. Вот. Все, пошло не по плану. Ну, и так тоже хорошо. Да. Вот вот так. Здесь. Я все блестю. Так, да, что? кухня. Да. Да было. Да было. Кого? Мы же хотели вот это вот. Или на силиконенько да, нарисовать. А ты их помню. На кухне. Нее-е-е-е. Не Придумал. как сильно. Угу. <свят> Нормально? Да. Или лучше чуть-чуть подальше, потому что их не Да не, нормально. Или сливают? Да просто они мешаться будут, если будут где-то. Нет, я имею в виду... Я хочу, в центр да, Я <свят> Я имею в виду, что чуть-чуть подальше от мишуры, чтобы было как-то... А здесь я просто хотела это заклеить. Пятно. <свят> Козю, <свят> Сейчас. Оп, оп. Это как-нибудь так. Да, да, да. Вот. В зеркало я завтра, на мой, мы уже его заляпали. Вот, те, понатили. Хорошо. Мне нравится. Пойдем кстати. дальше. Что, кухня? Да. Эти, у нас все найти в коробочки. Да. Мы можем как раз таки. Я, да, я хотела это вот делать, да. Нужно очень аккуратно сейчас отрезать веревочки. Что они будут, мешаться, они нам не нужны. Это на тебя, я тебе только такой доверю. Себе не доверю. Я хотела вот это, ну, вот эту, коробочки и свечку сюда. Либо Хочу. даже вот Сюда, это куда сюда? да? Сейчас посмотрим, как сделаем. Угу. Давай. В эфире очередная композиция. Никюр делает. Смотри. О! Довольно неплохо, я скажу. Так. Следующий. У нас появилась вот эта штучка, выслали, положить туда. Второй угу. вот сюда. Второй, вот сюда. Правильно? Угу. Третью, да? Четвёртую. Может быть, залез за, за эту вазочку хотя бы. Ага. Ща как упадёт. Да отстань Я просто хотела, чтобы они были на разной высоте. Опять. Поставь Деда Мороза на герман. Хотел хуже светиться. Я просто спрятала его. Ага. Так, вот здесь. Да? Вот вот, вот. Поставить можно. Ну, оно пока... Вот, не... что, хорошо, вот, мне вот нравится. Вот, чё бы не сказал, всё время спорить вот, надо. Смотрите, ну, кстати, можно вообще больше ничего не сказать. Так я тебе, чё, чё говорю, чё бы не сказал всё время. не, Не-не-не-не. Отстань. Красиво. Можно так. Красиво. Да, продолжаем. Да. А у нас еще Дед Мороз есть, еще вот такие гирлянды есть. ⁇ п-р, Я уже пере... распереживался, то, что все заканчивается. Оказывается. Максим, на вообще... да. ну, а, да, как оказывается. Массивная комната вообще. Ну, если шоу. Это как раз они пойдет. Да, как красиво. Так. Помнишь, объяснишь, почему мы именно ее выбрали. Потому что можно положить вот в эту баночку Да нет, мы не поэтому ее выбрали. почему? Потому что эти баночки с пробочками абсолютно такие же, как вот здесь пробочки. А, ну да. вот. Так, mm. что делаем здесь? Мы чем-то ее заляпали. А что за Ну потому что она лежала А ты переверни, знаешь, другую. Бляха-муха. мы сейчас ее приклеим, и все. Тебя сейчас приклеим. Она так рибет в глазах, не знаю, на камере видно вообще, нет? Фу, отвратительно, не надо. Саня, не кривулино? Сашка, залипли за этими с бусами, бусы Ты решили. Ты посмотри, как нам их хватило, вообще. прям. Все, давай вот. сейчас сначала вообще получается то, что мы хотели. Вот, ну короче, давай. Конец. Класс. Все, <laughs> давай сначала я зас... вот. Раз 4 уронили, раз 4 на нас оттуда вывалилось. Она вот так вот Я просто хотел показать, как она. Давай еще раз мало, все не поняли. Лёша я пошутила. Все. О, видишь, и стоит. Я же говорю, надо будет засыпать. Блин, все равно она какая-то одна, прям денюхенькая. Ну, мы что-нибудь найдем. Наверное, Если что-то вам понравится. Вот. Ладно, стоит, стоит. Мне Не надо ее сюда. Красную. Красную нефть. Короче, из того. Он так воняет эта свечка, сильная. Вообще. Как тебе вообще, что получилось? Не очень. Что-то не очень. Ну а пока а ну, мне. Мы... Тебе тебе не нравится. Что-то как-то скучно. Вот так и себе. <свят> А, ну да, вот так это стоит. Ну пока, не знаю, не придумал. Далее. Что я сделала здесь? Вот. <свят> Прекрасно. Свечка, конечно, вонючая, надо ее убрать. Дальше. Вот. Uh -huh. А сейчас мне надо что-то сделать здесь. Uh -huh. Но тут еще пока ничего не придумалось. Сейчас надо придумать, потому что я отсюда все убрала. Нормально. Нормально. Uh -huh. Сколько у нас этих включателей теперь в доме? Это вообще пипец. Каждый метр, как эта включалка. Вонючку да тут Это Открываем, так что она быстрее выветрится. Пустовать надо туда что-то еще придем. Ну там, типа, естественно, здесь будут мандаринки там тра та да uh -huh. надо что-то еще туда. Надо что-то яркое. О, сколько получилось. Давай расклеивать. И сейчас, скорее всего, сделаем вот здесь вот это место. И, может быть, сделаем на колонке. Не знаю пока. Мы раньше ее делали на плитку. Снимай раковину! Ты можешь намочить поверхность холодильника холодильник и ляпать сразу Чтобы Лунный, каждый что раз ли? не бегать Умный что ли? Ну да Лунный, Холодильник заодно помочь Во как получилось Даля маленькие. Ну не красота ли, а? Ну не красота ли. везде наклеили. Ну не красота ли. Вот, вот, вот. Ну, вот мы их еще там. раз примем, потому что они старенькие уже. Короче, мне понравилось то, что сделали вот так вот. Ну то, что оно не вести типа, по холодильник уляпали. Yeah. А то, что типа здесь беленькая, и оно полукругом получилось. Здесь и зимние Максимины фотки, скоро еще новую сделаем, вот сюда попахнем либо вот сюда вот, чтобы она полукругом шла, uh -huh. как раз до Нового года. В принципе, наверное, с кухней... Ну, ты видел, показал? Да, yeah. И тут показал. Yeah. Вот. С кухней, наверное, как-то вот все. Люди нормальные спятыли А мы нормальные? Мы нет, да? Ну мы вот и все. Вот поговорили. Фух. Смертельный номер. Вс ⁇ Там снег на ней типа. Сливается, да? Да. Браво, его, может быть, нет? Ни mm -hmm. что это. Вот что Саша сделал, о, вот какая молодец, вот такую штуку. Мне вроде даже композиция. понравилось, как оно будет выглядеть. Да. А если за шторкой? Да. Хорошо. Да. Это вон что у нас осталось, надо вот это осталось, и все. Вот это, и все. Куда это подделяем? Сейчас, да. <с вот это куда? Мы это будем вешать или просто положим? Вешать. Куда? Надо ее куда-то, но не туда. Вот сюда? Че? Гвоздь вобью и нормально будет. Одна такая вот. манюхенькая Надо ее... Давай, придумывай. Куда? А я даже не знаю, что придумать. В чем? Вот жалко, что у меня камера. Плохо снимать в темноте, но все равно вот все видно. Если прямо издалека, у вас еще везде все светится. Везде, днем выключатели, выключатели. Покажи мне, как все светится. Елка, подсветка на окне. Сзади рисунок новогодний мы рисовали, да. Сколько, два дня? Девять угу. часов. Отлично. У Максима там что-то светюльки небольшие. чуть-чуть видно. Сейчас сначала с выключенным светом пройдусь. Здесь светится. О, Забыла. Горы. Здесь светится, здесь светится, там светится, там светится. Вот так вот. Вот так вот. Здесь вообще светлее некуда. Здесь прям лупит. Там композиция. маленькая. Нас прям, прям, прям, прям, прям, прям. И вот тут сейчас. Вот Заходим на кухню. Здесь тоже светуючки. Светуючки. А теперь давай включай свет и заново Бежали. пошли. Извинь. Дш. Извинь. Дш. Схода. Что, теперь прям полностью показываем, что да. мы сделали. Давай. У тебя целых 12%. Сначала вход показывали. А, да, кстати. Забыл. Вход. Венок. Вообще вау! Тут, может, даже да, чуть -чуть. Вообще, Нам очень понравилось. Угу. Не знаю, как тебе обосред, но понравилось. Короче, снежинки, мишурушка и вот эта вот штука, которую я тут лепила, мучила, 150 раз переделывала. Что вот. получилось? Заходим дальше. На кухне. Тоже штучка, дрючка красиво типа вау. Но мы все равно будем дорабатывать, у нас до Нового года есть целый месяц, так что нормально. Далее сделали на колонке снежинки, сделали здесь тоже красоту. Да. Потом здесь положила гирлянду. Да. И здесь. Здесь, говорю, насыпем мандаринок и всего остального там. Чего только можно. А, еще холодильник сделали. Да. Холодильник забыли. Красоту такую пропустили. Идем дальше. Тут вообще. Много всего. Да. Не знаю, что еще сказать. Просто красиво. Цветы сверху. Вазочка с подарками, типа. и свисают гирлянды. Дед Мороз, там штуки тоже, веточки. Здесь у нас гирлянда. А, свечки не включила. Как ты могла? Александра Владимировна. Они не работают. Там на мне. Ну ладно. Нет. А, ну короче, вот светится. Dur Dur Dur Dur. Они так моргают, типа, как будто горят. Вот. Снизу будет докуплена вазочка, Сашка. Да, вот что-то типа такой же вазочки хочу сюда поставить, она тоже будет этого до сюда. И я там буду делать очень одну интересную штучку. Надеюсь, у меня получится. Это будет там в следующих роликах. Будет есть, здесь вазочка, и тут кое-что. Еще не вот пока изговориться. Та, та та та та та Прекрасная елка. Вообще. Нам так кажется, что да. она прекрасная. Пишите в комментариях, конечно, посмотрим. Вроде такая наполненная даже. Вот. И у мосвухи там тоже маленький штук. Я думаю, еще добавила друзей. Да. Ноль процентов. Тебе самому тем как понравилось? Понравилось, понравилось, честно. Елка вообще топчик. Ты так сейчас радуешься, а потом скажут говнище. Да не прикольно. Надеюсь, вам понравилось. Что-нибудь из этого вы, может быть, подчеркнете для себя, для своих каких-то украшалов. Этот ролик выйдет до Нового года, да? Конечно. Так что пишите в комментарии, что же мы сделали не так. Это по-любому такое будет. А пишите. наоборот, что да. все понравилось, что бы сделали у себя. И что нам добавить? Вот, допустим, вот сюда вот. Или там на кухне. Что-нибудь поменять, переставить друг с дружкой. Почитаем, ответим. А так Спасибо большое за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на инстаграм, и не знаю, куда еще. ладно, вот. а так классно. Мне понравилось, я думала, не получится так. Интересно. Короче, все, мы устали. Да. Подписывайтесь, дальше будет только интересней. чао какао.